Да, папочки, милые, это про вас. Можно мне папскую такую музыку? У дивана привлекательный рельеф. На диване растянулся папа-лев. Он с густой и пышной гривой бородой. Он веселый и красивый, не худой. Загрустил и прослезился небосклон. Под замтом не поместился папа слон. Будет длинную машину грузовик. Если нужно двигать шкаф, его зови. В первом классе показательный урок заглянул солидный папа носорог. Чей он, папа? Абсолютно не вопрос у Артурчика. Такой же точно нос. Папа-чайка, белобрысый черноглаз, Папа-чайка, альпинист и скалолаз, Он спортивнее, чем прочие отцы, И за ним летят такие же птенцы. Вот и кончился коротенький стишок, спит уже горластый папа петушок. Утром всех разбудит, всех растормошит, А пока спокойной ночи, малыши. Ну что есть будущего моей детской книги? Поаплодировать.